Давайте поговорим об эгрегорах, эта тема достаточно интересная. Да? Понятие это в последнее время стало достаточно широким, очень много спекуляций на эту тему. Давайте разберемся сначала в самой терминологии, а потом с чем это едят и на что намазывают. Эгрегор это не живая структура, надо помнить, она не умеет чувствовать, она не имеет воли, она не имеет души, это программа. Программа, которая делается с двух сторон. С одной стороны, эта программа имеет информационную компоненту, и эта информационная компонента создается из сил, обладающих информационным запасом, то есть от богов. С другой стороны, эта структура имеет энергетическую компоненту, и эта энергетическая компонента идет от тех, кто этой компонентой обладает, то есть от людей. Таким образом, сверху боги, с прокладки эгрегор, снизу люди. Богов в нашей системе огромное количество, только считанных больше 6 тысяч. и каждый бог старается каким-то образом проявить себя. Когда людей было очень мало в нашем мире, да, боги имели возможность контактировать, что называется, мозг в мозг, то есть человеческий разум, сознание бога. Человеческий разум, сознание бога. Но люди плодятся бодро, и с каждым днем все бодрее и бодрее. И понятно, что нужны некие... появилась необходимость. Это произошло достаточно давно, больше четырех тысяч лет назад, а то и больше шести тысяч лет назад произошла необходимость иметь некие промежуточные структуры, которые будут контролировать уже от имени Бога не одного человека, а целое сообщество, то есть достаточно большое количество. Сначала эгрегориальные системы под эту задачу развивались в виде религиозных культов. Был какой-то культ, у культа был жрец, жрец занимался тем, что блюл пасту да, и устанавливал ритуальные контакты с тем божеством, которое этот культ породили. По образу и подобию культа впоследствии людей стало распространяться еще больше, богов стало еще больше, люди стали делиться на касты, люди прекратили быть однородным обществом, живущим по семейно-родовому принципу. Люди начали заниматься ремеслами, люди начали заниматься, скажем так, развитием уже непосредственно своим развитием цивилизации, и понадобились еще дополнительные структуры, которые бы контролировали тот или иной вид деятельности. Вследствие этого образовалось некое количество систем, которые в древней мифологической культуре выражались как специфические боги-покровители ремесел, покровители искусств, покровители каких-то уже профессиональных видов деятельности. В тот момент, когда боги закончили политеистические традиции, закончили здесь по плану свою работу и уступили место монотеистическим традициям, все эти Боги-ремесленники, что называется так, да, они передали, ну, или у них забрали, да, все зависит от того, ну, скажем так, как, какой, какой бог и какими алгоритмами воздействовал. Но наработанные культы были переданы в общее эгрегориальное пространство, которое кури, куриру, курируется уже непосредственно более вышестоящими структурами. Какие кое-какие были, такие и остались под названием религиозные культы. Они в свою очередь контролируют все нижележащие. А теперь это уже называется не культы богов профессионализма, да, а это называется уже эгрегориальные системы. Но природа их осталась по-прежнему. Та же самая, в информационной структуре ядра любого эгрегора заложена информация, ради чего этот эгрегор создан, запрограммирован таким образом, чтобы, Энергия людей, жизненная энергия людей, включенных в эту идейность, в этот эгрегор питала эту эгрегориальную структуру постоянно. В зависимости от срока жизни, информационной мощи ядра и как следствие количества включенных членов, и существует иерархия эгрегоров. они неоднородны.. И иерархия в эгрегориальной системе очень жесткая, гораздо жестче, чем в среде человеческого мира, потому что среда человеческого мира она имеет проекцию любого эгрегора, эгрегор руководит человеческим миром, но, тем не менее, здесь энергии в мире человеческом всегда больше, чем информация, а энергия всегда однородна. Поэтому человек всегда будет склонен не перемешиваться, не иерархически отделять одно от другого. То есть одного от другого человека, а перемешиваться. Потому что энергии в человеке больше, чем информация. Энергия ведет его на постоянное смешение. Вот такая природа человека. А вот у эгрегориальных систем, наоборот, у них энергии изначально крайне мало. Они заинтересованы в питательной способности людей. Но информация они обладают невероятным количеством. Невероятно. Мало того, что эта информация складывается из разума всех людей, включенных в эгрегор сегодня, она еще складывается из информационной мощи тех людей, которые в нем были вчера. То есть весь их опыт, все их знания закладываются в определенный эгрегор. И именно эта информационная мощь как раз и называется бытийная масса эгрегора. Чем выше бытийная масса, тем больше информационная мощь, то есть информационная компонента. Эгрегориальная структура любого нашего мира складывается из нескольких слоев эгрегоров, из которых внизу находятся самые слабейшие, а наверху самые сильнейшие. Начнем снизу вверх. Самой простой и самой слабой эгрегориальной структурой является эгрегор рода и семьи. Почему он является самой простой и самой слабой структурой? Дело в том, что программа рода и семьи не предполагает, как правило, что в него будет включаться количество людей больше, чем членов семьи. То есть они могут быть приемными, но все равно приемных всегда меньше, чем кровных. То есть любой эгрегор, эгрегор рода и семьи завязан на принципе крови, а кровников не может быть бесконечным. Поэтому ограничивая себя. Таким образом, правилом включенности в род они ограничивают и свою возможность поднятия вверх по иерархии. Когда-то это было не так, когда жило например, одно племя да, или одно село и все были родственники, понятно, что это оно же было и эгрегором рода, оно же было и эгрегором места, оно же было и эгрегором, возможно, какого-то бога, то есть это все было одновременно. Но сейчас это не так. Роды и семьи разобщенные структуры. Связи между различными семьями контролируются вышестоящими инстанциями, и, как правило, связи общности крови между разными семьями они этими эгрегорами нивелируются. Культурным ли правилом, мировоззрением, да, в том числе и мировоззрением о том, кто есть кто кому, кто, кто есть кровник, кто есть родич, кто свой, кто чужой, как правило, мы эту информацию получаем не от своей семьи, а от культурного сообщества. И это э, рано или поздно перепрограммирует эгрегоры рода и семьи, перепрограммирует их на разобщенность, а не на объединение, что очень выгодно эгрегорам, которые находятся сверху, потому что закон, разделяя власть, он как был, так и есть. Над эгрегорами рода и семьи находятся не в непосредственном управлении им и в непосредственном контакте так называемые стихийные эгрегоры. Это эгрегоры, которые формируются достаточно короткоживущие, но тем не менее срок их жизни может быть потенциально значительно выше срока жизни рода и семьи. Это эгрегоры вашей работы. Это и эгрегоры города, например, да, в котором мы живем, эгрегоры какого-то места, в котором мы живем. И пока вместе живут люди, эгрегор существует. Как только люди уезжают с этого места, эгрегор разваливается. А если мы будем говорить сразу о ядре рода и семьи, то в ядре находится разум основателя рода, и он тоже не бесконечен. Это опыт пусть удивительного, пусть уникального, но все же человека. Если мы будем говорить о стихийных эгрегорах, то это уже культ, и в ядре находится уже более мощная структура, особенно если мы будем говорить об эгрегоре какого-то места. Это уже дух какого-то места, да? а он имеет практически бессмертную природу. Единственное, что, что он зависит от живущих на этой территории. Вот. Поэтому если люди по определенным причинам территорию покидают, то дух места ослабевает, ослабевает и культ, созданный им, эгрегор, созданный им. Таких эгрегоров имеющих отношение к стихийному пространству, превеликое множество. И несмотря на то, что одни совсем короткоживущие, например, эгрегор троллейбуса, в котором мы сейчас едем, вышли мы из этого троллейбуса, эгрегор развалился, но пока у нас есть общая идея доехать из пункта А в пункт Б, эгрегор живет. Мы приехали, например, вместе куда-нибудь отдыхать, вот у нас есть эгрегор компании. Пока мы отдыхаем, этот эгрегор существует, помогая нам, оберегая нам, нас, да, внедряя в наше сознание необходимые ритуальные действия, как-то выпить вечером, поругаться с утра, ну, то есть, ну, ну, не, не, необходимые. Да? А, но как только мы перестали отдыхать, эгрегор рассыпается сам по себе, но существуют эгрегоры, которые живут достаточно долго, да, эгрегор города, эгрегор места, эгрегор фирмы вашей, которая совершенно не зависит от вашего, например, срока жизни. Да, Придет новый сотрудник, он своей жизненной энергией будет его питать. Один человек ушел на пенсию, молодой пришел, эгрегор продолжает существовать. То есть таким образом преемственностью уже не по крови, а по какому-то другому. Э по какой-то другой идее, например, по идее зарабатывания денег, по идее удобства жизни в этом городе, по идее культа совместного отдыха. То есть это короткоживущая идея, но она может быть пролонгирована и дальше, и дальше, и дальше. Но стихийные эгрегоры точно также находятся в зависимости, в зависимости уже от эгрегоров профессиональных. Профессиональные эгрегоры ⁇ это структуры, которые имеют тенденцию жить еще дольше. И, соответственно, формировались они не одно поколение. Это так называемые профессиональные касты, профессиональные кланы. И если профессия существует достаточно давно, то культ, который они создают, эгрегор, который они формируют, точно так же более мощный, чем эгрегор того же рода и семьи или стихийного эгрегора, основанного на сиюминутном, возможно, интересе. Профессиональные эгрегоры точно так же не существуют сами по себе, они находятся в зависимости, во-первых, от государства, во-вторых, от структур, которые государство порождает. Социальные институты, министерства, ведомства, это тоже отдельные эгрегориальные структуры. Посредники, как узловые моменты, которые занимаются перераспределением потоков силы, идущих от государства и ниже, в частности, потока денег. Они перераспределяют его на всех нижележащих. Поэтому профессиональные эгрегоры зависят от слоя социальных институтов, а те, в свою очередь, зависят от слоя государства. Государство для нас в социальном мире является самой высшей структурой, но и также оно существует не само по себе. Над государством стоят религии, религиозные культы, которые по-прежнему руководят государствами. И сейчас как раз происходит определенная борьба. Мы сейчас с вами находимся в таком периоде и в такую эпоху, когда можем это наблюдать, и это очень интересный процесс, хотя недаром китайцы советуют всем своим врагам жить в эпоху перемен, но мы с вами сейчас живем в эпоху перемен, в эпоху эгрегориальной драчки, когда государство старается сместить религию на позицию ниже то есть занять главенствующую позицию ведь как оно было раньше религия только тогда имела право занять вышестоящую высшую позицию если каждая религиозная система могла сформировать как минимум три государственных объединения вот есть например у христиан три государства которые точно христианские все христианство занимает определенную позицию если мусульман Три государства минимум, да, которые занимают эту определенную позицию, сформированы ими, где законы шариата или законы христианского мира являются подложкой и основой для светских законов, для законов государственных. И тогда эта религия становится, уже из культа переходит непосредственно в религию и так далее. И таких основных религий у нас, как мы с вами знаем, четыре. Иудаизм, христианство, мусульманство и индуизм или буддизм. Что, в общем сейчас они находятся в жесткой спайке, как бы в к западным культам. Сейчас как раз происходит очень интересная комбинация. Сейчас государства стараются религиозные. Системы подогнать под себя, подравнять под себя. Делают они это разными способами. Либо как сама Советская Республика, просто нивелировав значение религии в умах граждан и упразднив все культовые служения, либо, как это делает Америка, вобрав себя в государство несколько религиозных систем и всем выдав равные права. Что сейчас и пытается сделать у нас в России? Но это немножко. Скажем так у нас всегда будет всё с то есть с определенными специфическими изменениями, с поправкой на нашу ментальность. Вот. И то и другое имеет право на существование. но в, другом, в любом случае государству это получится и религии так или иначе займут позицию, ну, вообще идея да, сместить их до уровня стихийных эгрегоров, чтобы они там и находились. Вот. рано или поздно они этого достигнут. А вот над Религиями на сегодняшний момент, пока они еще занимают эту главенствующую позицию, да, пока мы понимаем, что это на самом деле так, религии, над религиями стоят как раз информационные структуры, которые называются боги. И вот там тоже есть определенного рода иерархия, но эта иерархия никакого отношения ни к человеческому миру, ни к эгрегориальному миру не имеет, у них свои правила и законы. И зависят они от той информационной мощи, которую они приобрели и которую они имеют право внедрить здесь за все предыдущие эпохи существования различных культов, причем не только в нашей реальности, но во всех остальных реальностях. Точно так же. Вот. вот такая вот иерархическая структура. И, пер... и еще раз повторяю, в рамках эгрегориального мира она соблюдается очень жестко. то есть нарушение ее недопустимо ни при каких обстоятельствах, потому что эгрегориальная система, эгрегориальная иерархия- это основа любого миропорядка. Если она будет нарушена, нарушится здесь все, будет такой приток хаоса, который человечество точно не выдержит. Поток покажется нам легким дождиком по сравнению с тем, что нам придется пережить, если эгрегориальная система будет разрушена усилием, что называется, да, а не будет трансформироваться сама. Вообще вопросы эгрегориального построения они крайне интересны, вопросы системы построения они крайне интересны. Если они вас интересуют, то когда вы доучитесь до пятого курса, мы с вами с большим удовольствием поговорим об этом более, более подробно. Но даже уже сейчас вы можете по подтверждение моих слов Наблюдать в реальной жизни, кто кому подчиняется, кто кому платит подати. Наблюдайте за этим, и сразу вам будет понятно, кто в нашем мире находится на главенствующей позиции на самом деле, и где идет война, истинная война между информационными пакетами, между разумами, где она идет, по-настоящему и почему люди являются лишь всего лишь проекцией зеркальным отражением этих эгрегориальных войн.